Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить за подарки, за донаты, за поздравления всех вас, дорогие друзья, особенно Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарду Юрьевичу, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну и Елену Евгеньевну из Москвы. Желаю вам, дорогие друзья, тоже успеха, процветания, любви ваших близких, пускай все ваши мечты забываются. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие Львы, что ждет вас? Какие задачи перед вами стоят? Да? Первая карта задач. Ух ты! Шестерка жезлов, дорогие львы. Что в этом месяце вас ждет? Какой-то триумф, победа. Будьте к этому готовы. Настройтесь решительно. Будьте уверены в себе. И тогда у вас все получится. Задача вот, быть уверенным в себе. И ставить себе большие цели. Потому что возможности, которые несет этот месяц, просто какие-то невероятные. Месяц обещает, что если вы приложите усилия, у вас будет общественное какое-то признание, да, повышение социального вот какого-то уровня да, в глазах окружающих. Вас будут по-другому воспринимать, вы займете какое-то другое положение, другой какой-то статус, вы получите какие-то невероятные результаты в этом месяце. Поэтому ставьте себе большие цели, идите к ним, и у вас все получится. Вы можете получить хорошие новости в этом месяце по поводу, может быть, ваших каких-то очень важных значимых каких-то дел, да, вы можете продвинуться по службе, если вы работаете, если вы не работаете, то вы можете заслужить уважение окружающих какими-то своими личными достижениями, и самая ценная победа, это над собой, говорит эта карта, да, когда мы себя перебарываем, когда мы себя делаем лучше, да, улучшаем какие-то свои качества, к чему-то стремимся большему, это всегда как победа для нас, но главное быть уверенным в себе и иметь вот эти цели, да, которым нужно двигаться. Давайте посмотрим по событиям. Через какие события вы будете идти вот к этой победе. Первая карта, шестерка Пентакль. Во-первых, это финансовые вопросы. Возможно, вам понадобится какая-то помощь материальная или моральная, любая какая-то, да, и вам будет она оказана. Если вам нужно, вот будьте уверены в себе, да. Идите, как говорится, просите вот этой помощи, и вам дано будет. Или, может быть, если у вас хорошая финансовая ситуация, или вообще уже успех есть, какие-то результаты, к вам могут обратиться за помощью, и это тоже может каким-то образом продвинуть вас, дать вам возможность подняться в глазах окружающих на какую-то другую высоту, да, вызвать уважение. То, что вы помогаете кому-то, может быть, в жизни продвигаться, или своим талантом, или своим каким-то опытом. Поэтому вот эта карта очень важна, во-первых, финансовые вопросы, да, вы можете хорошо как-то разрешить, во-вторых, вы можете получить или дать кому-то помощь. Давайте посмотрим теперь. И если, кстати, у вас вот с финансами сейчас плохо, да, вот по этой карте видите, люди просят, и это та ситуация, когда вот может быть как раз вас и толкает вот к этой победе, да, каким-то другим целям, каким-то более таким важным результатам. Когда человек находится в роли просящего, да, или когда у него э, материальная ситуация не позволяет ему делать то, что он хочет, да, покупать то, что он хочет, э, ездить, может быть, туда, куда хочет, да, этой ситуации сейчас вам могут помочь, конечно, да, но по этой карте нужно задуматься. Всегда не будут помогать. Да, и что-то нужно кардинально менять в финансовой жизни, в финансовых вопросах, чтобы не зависеть. Потому что когда мы просим, нам, конечно, дают, мы впадаем в зависимость да, от человека или от организации, а, чтобы вот этого больше не происходило, нужно вот от этой точки оттолкнуться да, и а, поставить себе какие-то цели, а, чтобы выйти из этой ситуации, да, чтобы в будущем не самим просить, допустим, а чтобы, а, наоборот, мочь помочь. Да. Давайте посмотрим вторую карту. Карта Дьявола, дорогие друзья. Какой у вас интересный месяц. Возможно, как раз эта карта Дьявола она указывает как раз на зависимость, да, и вот мы здесь говорили, что когда нам помогают, одалживают ли денег, да? или какие-то материалы, оборудование, или морально нас как-то поддерживают, да, мы как бы начинаем зависеть от человека. Помогли нам один раз, выслушали, да, а нам хочется еще и еще, и мы как бы впадаем в зависимость, или дали нам денег, мы решили вопросы, да, и нам хочется еще. И мы как бы становимся зависимыми, или нам надо отдать, мы становимся зависимыми. И вот карта дьявола, она говорит, что здесь есть вот опасность впасть вот в эту зависимость. Здесь надо четко понимать, для чего, зачем я прошу, да, нужно ли мне это, могу ли я другим каким-то образом, способом, да, решить свои задачи. Но, конечно, это не единственное значение. А зависимости не только вот в плане от человека, от чего-то. Здесь эта карта может указывать на зависимости, так мы, вот, допустим, от еды, да, я передаю, или от алкоголя, или от э, компьютерных игр, игр, или от соцсетей, или от каких-то людей, или от каких-то организаций, да, вот эта вот карта, она в общем говорит, что возможно какая-то зависимость от кого-то. По этой карте нужно быть осторожным в принятии решения, потому что э, нам, может быть, кажется, что мы не можем, да, вот от, от чего-то отказаться, отвязаться что-то прекратить, да. Но на самом деле, вот если вы здесь видите, люди, они не прикованы вот прямо кандалами, да, к дьяволу, они вот эту цепь могут себя снять, но они этого не делают. Они просто привыкли, что они в таком состоянии. И они даже не пытаются ничего сделать. А карта призывает, что в этом месяце вы можете одержать победу над собой, да, у вас задача была, возможно, победу кого-то над собой именно. И вот в октябре вам будут даваться возможности, вам будет оказана какая-то помощь, кто-то может вас поддержать, чтобы вы справились с этим, да, может вы хотите похудеть, вы похудеете, ну, если, конечно, цель у вас такая есть, и вы прилагаете усилия. Если вы хотите от долгов, допустим, отказаться, вы можете отдать, рассчитаться с долгами, вам кто-то может тоже помочь. А если вы хотите, допустим, от... Отказаться вы все больше времени для общения там, с семьей, для какой-то своей работы. Да? Может, у вас получится, вы откажетесь вообще от соцсети. И карта еще говорит о том, что нужно укреплять в этом месяце волю, потому что все зависимости они идут от слабости воли. Может быть, не получается достичь каких-то результатов, нужно рано вставать, нужно держать себя в тонусе, и заниматься спортом. Может быть, вот об этом говорит вам эта карта. Если вы принимаете какие-то решения, всегда помните вот в октябре, да, об этой карте, потому что дьявол он всегда содержит в себе какую-то скрытую информацию, допустим, предлагает вам подписать какой-то договор, или предлагает вам вложить куда-то деньги, быстрое обогащение, да, обещает, или в отношениях, да, выступаете красивый молодой человек, и там, как будто бы, да, перспективный или богатый, на самом деле что-то есть там скрытое, что-то от вас либо утаивается, либо вы просто этого не знаете, не видите. Постарайтесь в любом деле искать как бы информации больше. Если вы уже вошли в какое-то дело, допустим, не знали, да, и, и в какое-то дело уже в такое рискованное или не очень понятное э, вступили, карта говорит: беги быстрее оттуда. В смысле, уноси ноги, в смысле. Э, иди на правильную дорогу, да, как бы карта говорит, что ты можешь у тебя будут соблазны какие-то, и ты можешь оступиться, ты можешь ошибиться, но вы-то знаете, что это возможно, поэтому вы уже будете на чеку, и с вами этого не произойдет. Вообще карта дьявола говорит о деньгах, это же король материального мира. Он говорит, что деньги могут прийти какие-то большие, да. Может, вам большой здесь кредит дают, да, вы в зависимости подаете, но деньги такие большие, какие-то серьезные. Или вы можете выиграть, например, или вы можете найти там, не знаю, чемодан денег, а там будет адрес лежать, и у вас будет такое соблазн, отдать или не отдать, да. Но по этой карте лучше отдать, потому что а, это как проверка на честность, на совесть, на силу духа, на силу воли. Поэтому по этой карте лучше отдать. И тогда вы получите награду другого плана. Не от этого человека вообще, да, от жизни. Что здесь может быть по событиям? Это искушение, испытания, сделки какие-то с совестью, да, когда вас заставляют что-то сделать, но внутри вы с этим не согласны. Не надо идти на сделки с совестью. Совет по этой карте. Осознай свою зависимость, да, от чего ты зависишь или от кого ты зависишь. И старайся избегать вот этих соблазнов, вот этих ситуаций или этих людей. Вообще карта говорит, если вы рассуждаете на какую-то тему, надо мне что-то или не надо, да, Эта карта говорит, зачем тебе это надо? Тебе этого, ну, как бы, совсем не надо. И человек, когда в дьявол человек попадает тогда, когда он в чем-то не умерен, да, когда он много вот как раз ест, например, больше, чем нужно организму, больше там пьет, чем нужно для расслабления, больше отдыхает, чем нужно, да, ленится. И тогда вот, вот эта карта, она во всей красе может раскрыться да, в жизни человека. Но так как у вас задача, победа, триумф, другой статус, да, то, скорее всего, вот эти испытания, они как раз и приходят для того, чтобы вы смогли проявить свою волю и показать, что вы уже готовы перейти на другой уровень, что вы справляетесь с этими соблазнами, что вы распознаете легко, где они, да, и легко можете сказать «нет» какому-то человеку, какому-то делу, какой-то зависимости, каким-то качеством своим, допустим, да, или каким-то людям. Интересная карта. Пишите, да, что у вас такого будет, какие проверки у вас будут. Давайте теперь посмотрим третью карту. Карта Сила, два старших аркана уже, да, второй старший аркан, и эта карта говорит о силе воли, но она говорит о том, что вы справитесь со всеми задачами, но вот проявить силу воли все равно надо, твердость своего духа. И это одна из добродетелей, она называется Сила духа и Сила воли. Она говорит усмири свои страсти, усмири свои желания, может быть, ты слишком многого хочешь, а ты легко можешь без этого обойтись. И вот эта добродетель, если прислушаться к ней и если выполнять вот эти советы, да, проявлять свою силу духа, то тогда всегда приходит награда. Тем более, что здесь у вас вот одна проверка и уже вторая, да, проверка в этом месяце. Как бы не раз вас будут проверять, но это все для того, чтобы перевести вас на другой уровень. Вы должны доказать, что вы созрели, что вы мудры, что вы понимаете, да, причину и следствие своих поступков, что вы можете твердо сказать где-то нет. И тогда вот этот переход, он состоится. И тогда будет одержана вот эта победа, которая стоит у вас в задачах. Карта говорит о том, что нужен контроль над своими какими-то инстинктами, желаниями. И ты обязательно преодолеешь свои трудности, говорит карта, благодаря своей силе духа и своей силе воли. Ну и, конечно, нужно решительно, да, вот, отказываться от деструктивных каких-то вещей в своей жизни. Нужно организовать правильно свою жизнь свой режим дня и тогда вот это все оно пройдет конечно легче потому что если мы поздно встали мы уже часть энергии не получили и поэтому у нас начинается лень поэтому мы не можем достигнуть своих целей если мы вовремя легли выспались и рано встали то и у нас есть четкий план то тогда мы делаем все свои дела и тогда мы добиваемся результата карта советует займись своим здоровьем. Потому что у тебя будет испытание, на выносливость, да, и тело должно быть сильным. Необходимо а, вот, проявить свою силу духа. И еще эта карта говорит о том, что сексуальность может раскрыться в этом месяце, у вас невероятно. В смысле, эта карта, видите, сексуальной силы. Девушка, ну, как бы должна свои страсти держать под контролем, да, это как символ страсти еще. И вот здесь она справляется с, мягко, с любовью, не борясь там, не давя себя, да, или там а, кого-то рядом. А мягко с любовью справляется вот с этими своими страстями. Совет по этой карте. Будь уверен в себе, в своих силах, прояви свою силу духа, приготовься к бою, если надо, позаботься о своем теле, о своем здоровье. И не превышай свои полномочия, если это ну, как бы не требуется. А, и по работе укрепляй а, свое материальное Уважение, в смысле, следи за финансами. Здесь финансовый вопрос тоже во всех картах прослеживается, что-то с финансами да, надо делать, как-то укреплять эту тему. Давайте посмотрим по работе подсказку. Император, вот где вы можете добиться триумфа, где успеха можете добиться. Здесь нужно, вот император, он берет на себя ответственность, он ее не боится. Если вам что-то предлагают, если вам идут какие-то возможности, не бойтесь, берите и пробуйте. В смысле, не пробуйте, а берите и делайте. У вас все получится. А, здесь, может быть, по работе контакт с начальством, с какими-то важными людьми, государственными, какими-то чиновниками, может быть, да, это высшие какие-то люди, которые имеют большие ресурсы, большие возможности. Поэтому, если у вас будет с ними контакт, они вам как раз помогут, да, в работе продвинуться и используйте их связи, может быть, их возможности, их ресурсы. Карта говорит, что на работе, ситуацию можно стабилизировать, если она сейчас у вас не если она сейчас у вас нестабильна, выйти из кризиса да, с помощью вот каких-то людей или начальства, или каких-то э, людей, кто занимает какие-то должности. Для того, чтобы как бы добиться успеха, нужно глобальное мышление, да, и стратегическое, э, стратегический какой-то план на будущее. На несколько ходов вперед вы должны э, как бы думать, да предусматривать, что может как пойти, что может как развиваться, чтобы представлять, какие варианты развития событий, какие решения в разных случаях вы можете принимать. Совет по этой карте – осуществляй свои планы твердые и последовательно. Очень важно соблюдение законов, потому что император – это закон, это власть. Если мы не соблюдаем законы, что делает власть? Нас наказывает. На работе нужно соблюдать дисциплину. Исполнять все свои должностные там, инструкции, да? отвечать за все свои вопросы, вовремя отправлять отчеты, вовремя делать переводы, перечисления, если это нужно вам по работе, если вы такими делами занимаетесь. Да? И тогда вас ждет успех. Если нужно взять контроль какой-то да, в работе над каким-то проектом, над какими-то делами, смело берите это на себя. Если нужно будет решать вопросы в госучреждениях с какими-то людьми, которые занимают должности, не бойтесь, тоже идите, тоже решайте, у вас все получится, надо быть уверенным в себе, да, проявить свою силу духа, свою силу воли, как говорила у нас предыдущая карта, и э, быть таким активным, уверенным в себе человеке, человеком. Так если, допустим, вы общаетесь с такими людьми, вот по работе, да, вам приходится или придется в этом месяце, да, с такими людьми общаться, может вы стоя, вышестоящие какие-то органы, да, приедут там, не знаю, на проверку или нужно будет решать какие-то вопросы, ведите себя сами как император, да, уверенно, достойно, если взяли на себя ответственность, значит вы отвечаете за это тоже, да, не снимаете с себя ответственность за любые результаты там своей работы, своих мыслей, своих решений, и тогда вы вот как император Займете особое положение на работе, достигнете результата, достигнете успехов. Давайте посмотрим по семье, по отношениям. Туз Жезлов. Новые идут какие-то возможности, вообще открываются как будто бы дороги. да. Если раньше что-то не получалось, что-то не двигалось, что-то тормозилось, то теперь вот прям зеленый свет, идите вперед, и все дела, которые вам нужно решить, вы все их решите, у вас все получится. Энергия вам на это огромная дается, возможности, новые шансы вам даются. Поэтому ставьте цели, могут появиться у вас какие-то новые идеи, новые цели. Ставьте, идите вперед. Если у вас нет отношений, у вас могут появиться новые отношения в этом месте, новые возможности да, завести отношения и познакомиться с новым человеком. И здесь, конечно, много энергии, много творчества, много оптимизма. Здесь тоже нужна уверенность в себе, да, чтобы добиться успеха. И совет по этой карте – прояви сам инициативу да, или сама в отношениях, начни что-то новое и смело берись за дело или за отношения, или за решение каких-то дел в семье, с детьми с мужем или с женой, да, если что-то вы задумали, смело за это беритесь, хороший месяц. Давайте посмотрим, как вы можете менять реальность, меняя э, свои мысли и свои какие-то убеждения. Пятерка внешнего намерения, слайд называется карта. Да? И карта говорит о том, что для того, чтобы ваша мыслеформа она зафиксировалась и реализовалась в этом мире да, материальной действительности, Нужно воспроизводить ее систематически, крутить в мыслях прямо как слайд, да, вот чего вы хотите, что это уже произошло, что цель уже ваша достигнута. А бесполезные мечтания происходят от случая к лучшему случаю, случаю. Помечтали, забыли, помечтали, забыли. А вы сделаете это как работы прям каждый день, какое-то время уделяйте. Своей цели, своей мечте, прям представляете, что это уже в действительности, ну и, конечно, подкрепляйте ее действиями, да. Каждый день, день делаете какой-то шаг к своей мечте, что-то в реальности тоже делаете, да. Если вы хотите добиться результатов там в материальной сфере, да, изучайте изучаете, либо какие-то получаете новые знания, которые приведут вас э, к увеличению заработка, да, либо читайте, как инвестировать, изучайте вот финансовую сторону жизни, да, как увеличиваться доходы, как деньги делают деньги или что-то на эту тему. И прям каждый день, каждый день уделяйте этому время и прокручивайте, что вы достигли уже цели, и делайте какие-то шаги. И тогда вы добьетесь всего, чего вы захотите. Итак, дорогие львы, шикарные у вас карты, шикарный у вас месяц. Вы можете добиться триумфа, уважения общества, окружающих. Добиться успеха, да, если не в обществе, над собой вы можете одержать победу. Но это очень значимо в вашей жизни. Приходить это будет через какие-то искушения, испытания да, вас на силу духа, на силу воли, на материальные какие-то вопросы, да, на, на то, что впадаете вы от кого-то или от чего-то в зависимости или нет, как вы с этим справляетесь, как вы справляетесь со своими какими-то желаниями и страстями, да. И вот сила Духа и воли, и уверенность в себе очень важна в этом месяце. Не поддавайтесь вот этим соблазну, и все будет хорошо. Ну, карта обещает, что вы с достоинством пройдете эти испытания, и на работе у вас видите, какая карта стабильная, я император, уверенный в себе. И в отношениях новые какие-то возможности, море какой-то энергии, новые какие-то идеи, вы тоже все там сможете сделать, то, что вы задумаете. И карта даже изменения реальности подсказала, как это сделать, да, крутите слайд и каждый день делайте какие-то шаги к своей мечте. Я желаю вам, дорогие львы, удачи, процветания. Пускай все, что вы поставите, какие цели вы поставите в этом месяце, пускай вы всего легко добьетесь, все легко преодолеете и придете именно вот к такому триумфу, да к важной какой-то победе в вашей жизни. Я желаю вам удачи, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пишите, как у вас проигрывается расклад. Да? Что из того, что вы услышали, допустим, вы уже планируете, может быть. Или потом пишите, просмотрите еще раз в конце месяца, напишите, как у вас проигралось. Да? Какие карты как у вас проигрались, что происходило в вашей жизни. Это очень интересно, познавательно и для вас, чтобы подвести как бы, итог месяца, да, и посмотреть, как у вас работают карты в вашей жизни. И другим будет интересно почитать, потому что люди сами, может, кто-то стесняется написать, а почитав ваши рассказы, поймет, что и как проигрывается. Я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.